Так, тут что у нас? Алё, прием, прием. Если вдруг возникает ситуация, когда им необходимо действительно управлять, что блять? Да. Полиция, помогите, я в опасности. Пошел нахуй. Даже полиция не может нам помочь. Пусто тоже. Музыка такая ебанутая еще играет. нахуй. Зелень нахуй. Братан, извини. Даже там лучше, но ну его нахуй. О, привет. О, привет. О, нихуя себе. Я знаю, кто ты. Я видел по телевизору. Я знаю, кто ты, чувак. Ты, ты тот, который иди нахуй, нахуй, да? Алло, меня слышно? Чего, чего? Я у здания фабрики преследую Аннет. Вирус же у нее в руках. Иди-то нахуй со своими буквами! Если у нее его нет, значит, нужно спуститься в улей. Ты блядь говори по-русски, ёбаный! Получим медальон и будем эвакуироваться. Нихуя! Абонент временно недоступен. Ой, там собачка. в вспышку, сука. Ой, блять, шапка ебучая. Леончик, пизду и булочками шевели своими, ебать его в рот. Ты такой лох. Привет, мужик. Где дверь с рукояткой, блять? Иди нахуй, кондон! Иди тварь! Ладно. Ой, вторая мразь пришла. Пошел нахуй. А -а -а. На улицу вышли, ебаный в рот. На улице-то охуительно. На улице, блядь. Дождик идет. Ты чё, инвалид? Не уебись, только я тебя прошу. А, бля, я ебал. Пиздец ты тюлень, блядь. Где ты открываешься? Что это? Каким же надо быть уродом, чтобы таскать с собой такое? Ёб твою мать, ёб твою мать, блять, отъебись! Ай, блять. И чё этот защик, в смысле, будет за мной постоянно ходить вот Ты кто вообще, блядь? Э -э -э, ну я думал, что он пидор. Надо бы коробочку вынуть вон ту. Если б ты не был конченным тюленем, ты бы мог ее достать. Но Леон у нас рукожоп, поэтому нихуя не получится. Алё! Алё! Здоровяк в черном плаще, он меня преследует! И чё? Алё! Вызывают подкрепление, блять, Леон Кеннеди! Пошел нахуй, петушара дырявый! Нам надо в тюрьму попасть обратно. Знаешь, что делают в тюрячке? Долбят в задницу! Мне пиз... Вот это все! вот это пиздец мне! Ёб твою сраку, иди нахуй! ха -а -а, Лох ебаный! Ебаный лох! Вот этот ты чмо, блять! Так. ха -а -а, Заебись! ЁБАНЫЙ БРОД! Полный сейф, блять! Нихуя тут, блять, ч, Тарантино живет, б твою мать! Квентин убегает тут мертвецы! А тут вот этот, блять, ебаный Ползунок по стенам, б! Ёб... Питораз! Отъебись, блядь! изучить что это за херня ютубчик посмотреть меня зовут элис я работала в корпорации амбрелла самой большой и самой могущественной коммерческой структуре в мире я была шефом службы безопасности на секретном объекте под названием Муравеник. Ебать его, в рот, нахуй иди. Привет. Добрый, добрый, добрый день. Ой, блять, братан, я надеюсь, ты не поранился. А, так, и ч, мне теперь надо уходить как-то. Иди туда! Пиздец! Блять, ебать! Он здесь ходит, и пошел. Пошел, нахуй пошёл. Не туда! Пошёл нахуй, блядь, прячемся! О-о-о-о-о-о-о! Доска, доска. Два соска. Хуяк. Запечатал нахуй. Блять, отъебись, говно. Ёбаный в рот, нахуй иди. Ёбаный нахуй иди, блять, пидорас. Да ну нахуй, что ты кусаешься, сучка. Я ебанусь. На тебе нахуй, говно. И тебе нахуй тоже, пидеры. Да от, отвали нахуй, блять, от меня. А, блять, нахуй идите. Ладно. Одно дело me. не говорить, нет. А им почему? <звук> а, блять, баная тварь, пошел нахуй, нихуя себе, вот это да, блять, вот это пиздец. А флешку ты чё забрать надо было? Пошли заберем, хуй с ним чё. Ты, хули, ты Опа! Ха-ха! Нет, мы не пойдем за плеской. Нахуй она нужна? Да, Джей был прав. Здесь точно. Долбят в задницу! Эмма, дорогая, я просил тебя ждать там. Ребят, Мозги! Длинный ствол от дробовика. Заебись, можно за мушку взять и ебальник зомби разбить, нахуй. Мужик, там что творится-то у тебя? Открой. Вы кто такие? Идите нахуй! Он без нас справится, пошли Пиздец, блядь, как в жопу какую-то идти, так, блядь Леон, давай первый, иди Я ебала, блядь, в туфлях пиздавать туда, сучка дырявая Ты нахуй мутная сучка какая-то Сними очки, не видно и так нихуя, блядь, коза Какого хрена? Будь осторожен, никто не знает, что там прячется Слышь, давай... Вот теперь давай пиздуй ты. Давай пиздуй, хули ты. Давай иди первая. Чё ты, блин? Хули ты встала, давай пиздуй, блядь. Нихуя там, блядь, кракозябры, блядь. Ты меня от одного тут спасла, сейчас к другому приведешь, пизда тупая. Встала, молчит, блядь. Очки сними, ебучи. <mark> вот это я настрал. Полную гачу наебашил. Иди нахуй! Иди нахуй! <масширный кузь> <плодисмент> Нихуя ты какой большой! Я маленький невкусный, иди в жопу. А -а -а! И он, блять! Беги нахуй! Нихуя себе. Отебись нахуй, дебил ебаный, что тебе надо? Ого, газ, газ нахуй, давай, давай, с пистолета туда, ебашь. С пистолета, долбоём. Че, не хочешь больше есть? Есть не хочешь больше? Ну давай, я же, вот он, здесь. Кушай, кушай. Хули ты встала, корова? Иди сюда, ебаный в рот. Беги, давай, блядь. Нихуя, блядь, крокодилы пошли. Баш... Где? Ох ты, блядь, чуть по башке не ебанула. Нихуя я на измене, блядь. Сейчас крокодилов, блядь, долбить прям. Это, блядь, игра про, про зомби, блядь, или про чё? Ну и хуй ты притёрлась? Нравится как отпахнет от меня? Ёб твою мать, блядь. Пошли, открывай даху, ворота кучи. Бога ради. В смысле, чё? <клышко>